Партнерский проект Доброе ТВ в Архангельской области. Организаторы проекта Остей радиокомпании Поморье. Благотворительный фонд развития сообщества Гарант при поддержке правительства Архангельской области. Участники проекта Некоммерческие молодежные организации, представители бизнеса и СМИ, активные жители региона. Цель проекта «Доброе ТВ» – рассказать о добрых делах и добрых людях, привлечь молодежь области к благотворительности, собрать средства на оказание помощи тем, кто в ней нуждается, детям с тяжелыми заболеваниями, одиноким старикам, инвалидам, поддержать социальные проекты некоммерческих организаций. Время делать добрые дела. Подробности на сайте добродефисда.ру